Санкции, война, там это. Все красное, да? И что делают люди? Бегут продавать. А там кто-то умно сидит и откупается. Попал в говно. Сиди нечерикой. Не дайте возможность заработать биржевым спекулянтам. Короче, ребят, булки не расслабляем. Я в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, в этот понедельник был обвал на российской бирже, его уже назвали «черным понедельником». Вообще, что это было и как вы думаете, почему случилось? Какие внешние факторы наиболее сильно отыгрывает российские биржи? Ожидание войны с Украиной. Дело в том, что Америка напрочь выигрывает мировую войну, информационную войну, и уже весь мир, ну реально, от любого сообщения, что вот завтра Россия нападет на Украину, ну что делает весь мир? Там иностранные инвесторы начинают продавать акции и так далее. Ну это реально влияет. Они увидели какие-то перепечатки иностранной прессы, что ну все, санкции, война, все, надо убегать. Второе — ставки. Мы действительно вошли в период высоких ставок или повышающихся ставок. Это сейчас происходит по всему миру, и в Америке, и в России и так далее. На фоне ставок, естественно, идет спекуляция когда ставки растут, вообще говоря, ну, перекачанные акции, перенадутые, ну они падают, это традиционно. Но в целом, я бы так сказал, российская биржа достаточно фундаментально устроена, на ней не так много пузырей, как, например, на американской бирже. Вот на американской бирже, надо понимать, на этой неделе был обвал некоторых бумаг на 50 процентов, 30 процентов и так далее вот этих вот перегретых бумаг. Так что российские коррекции там на 7-10 процентов, ну, это, это нормально, это не страшно, поэтому те, кто купил бумаги, не спешите продавать, фиксировать свой убыток вот на этих там небольших коррекциях на российской бирже. Не надо, не дергайтесь, попал в говно, сиди нечерикой. Лучше каждый месяц бери определенный процент своих доходов и на это докупай акции и на просадках ни в коем случае не продавайте. Вы дадите хорошо заработать биржевым спекулянтам, которые на просадке откупают у лохов значит, акции, а потом на росте фиксируют прибыль. Не дайте возможность заработать биржевым спекулянтам. Вот что я скажу. Вы уже упомянули про международный рынок, что там тоже произошел резкий обвал, yeah. это не только американских компаний касается, это там та же Alibaba туда попала. Там в чем причина? Я очень расстроился. Я Alibaba вот купил и сейчас, когда я смотрю, Alibaba падает, я такой расстраиваюсь. Да. Но я не собираюсь продавать эти бумаги, потому что, еще раз говорю, фундаментально Alibaba — это очень хорошая бумага, очень хорошая инвестиция. Фундаментально. В течение 10 лет эти акции вырастут там, в 5-10 в раз, поэтому продолжаю держать. Почему это происходит на международных рынках? Да та же самая история. Китай сейчас под огромным давлением от Америки находится. Китайское правительство объявило очень большое давление на Alibaba на Tencent, ну, на крупнейшие образовательные компании в Китае, на крупнейшие финансовые платформы. Ну, наложились несколько факторов. В результате акции Alibaba, Tencent или крупнейших там, образовательных компаний идут стремительно вниз. Некоторые потеряли 70 процентов своей стоимости. В Америке тоже сдутие огромного количества пузырей происходит. Ну, Перекаченные компании, во времена ковида, например, очень быстро выросли некоторые компании, люди сидели дома и пользовались какими-то yeah. сервисами. Ну, например, Zoom там, вот, недавно на этой неделе в два раза подешевел, ну, за один день раз. Вот. Но на самом деле надо понимать следующее, что вот эти все колебания — это нормально, поэтому вы, если инвестируете и начинаете формировать свой пассивный доход через акции, не обращайте внимания на эти колебания. Откроешь Facebook, там у всех там, а, там это, все красное, да, и что делают люди? <ш awards> Бегут продавать. А, как вы думаете, почему раскрашивают в красный цвет все эти квадратики? Чтобы людей напугать, чтобы они начали продавать, а там кто-то умный сидит и откупается? Вот вы сказали, что Alibaba вырастет, и понятно, очень подробно объяснили почему, потому что это фундаментальная компания, которая никак не зависит ни от ковида, ни от чего. А вот такие компании, как Zoom, например, они отыграют назад или нет, это их реальная цена? Такая компания, как Zoom, очень хорошая компания, Zoom стал отраслевым, стандартом в области дистанционного доступа. Я думаю, она стоит своих денег, но она действительно была пере, переоценена во времена ковида, ну, как бы в два-три раза, поэтому ее коррекция на фоне вот 50 процентов, но она не выглядит как ну, такой неразумный. Я думаю, со временем, когда в любом случае мир будет все больше и больше в стандарте взаимодействия с деловым, там, в общественном, да, это дистанционное совещание и так далее, Zoom восстановит свою стоимость. Но, э, я лично не покупаю акции Zoom, именно потому что ну, э, есть такая, называется, правильное время для покупки акций, и я никогда не покупаю акции, когда они уже находятся на, ну, на пике. Например, вот сейчас можно купить, конечно, акции Apple, они будут дальше, как там расти там. но текущая капитализация Apple, например, более двух триллионов, там, ну условно два с половиной триллиона долларов. Ну хорошо, в следующие пять лет она может стать 5 триллионов. И то не потому, что она будет расти, а потому что доллар будет терять свою покупательскую способность. Ну окей, за пять лет сколько индекс составит в два раза? Это нормальный индекс. Ну это будет примерно по такая же доходность, как многие другие вложения. Поэтому я имею, например, альтернативные вложения на уровне там два раза за пять лет, поэтому я инвестирую туда, а не в акции Apple. Вот, ну вот мои такие предпочтения. На общую экономическую ситуацию, ситуация с коронавирусом влияет, в том числе в России, потому что у нас там рекордные цифры, люди болеют и так далее? Восстановление рынков, После коронавирусного удара, оно практически завершилось. Но дело в том, что радости-то нет. Мы находились на уровне ниже плинтуса, и вот мы восстановились до уровня ниже плинтуса. Но дальше-то мы не будем расти. Есть в мире 20-30 стран, которые очень быстро убегают от всех остальных. Ну, их немного, этих стран, да? но они очень быстро убегают. А Россия, топчутся вот в серединке. Ну да, Россия не последняя, топчутся в серединке, поэтому, конечно, на Россию очень сильно влияет дуризм, ну, дуризм того, как мы вообще говоря реагируем на вызовы, ну, на внешние вызовы. Меня вообще напрягает, как государство, как правительство, как наши власти информируют наше население. Вот эти вот все вот эти рассказы, что там вакцинированные тоже болеют. Да болеют, болеют, да? Ну, что может уже повлиять на Россию? Мы живем, у нас вот, у нас даже вот коронавирус превращается уже в, этот, в шоу. Раз уж мы заговорили о коронавирусе, вроде бы это не совсем сюда, но не могу не задать этот вопрос. В России было несколько митингов и достаточно больших от антиваксеров, которые говорили, что мое тело, мое дело, не смейте требовать от меня вакцину и так далее. Я вам сейчас одно даже покажу, чтобы у вас так немножко было понимание. Сатанинской Но эти люди есть. Как вы оцениваете, почему так происходит? Это же проблема, когда не просто люди не доверяют там, вакцине российской, а когда они на полном серьезе говорят о сатанинской религии, о чипировании и так далее. Как с вот этим работать? Я не ругаю этих людей и не критикую и никак не хочу вставать в осуждающую позицию. Я знаю, что таких людей много. То есть я бы их назвал сатанистами в целом, но я не хочу прибегать к каким-то вот оценкам, потому что, ну нет, они просто живут без света и питаются вот этими вот всеми вот заговорами там и так далее. Им действительно мерещутся вот эти вот мухи, белые мухи. Так. Плюс среди них явно всегда есть такие лидеры, которые разыгрывают свою партию. Ну, хотят дешевый популизм, ну, как дешевый, конкретно стать какими-то там вождями вот для вот этих людей, чтобы те приносили какие-то дары и так далее. Ну, у них есть конкретная своя такая прагматическая история. Вот. Бессмысленно осуждать людей, которые живут без света и так себя ведут. Лучше наращивать количество мест, где люди живут, ну, не знаю, чуть-чуть по-другому или сильно по-другому. Именно там произойдет процветание, там произойдет вот это вот приближение к гуманизму, к человеколюбию, да, именно оттуда придут, придет все, что, ну, не нравится мне это слово, спасет Россию, да, но все, что изменит Россию так, что и те люди, которые сейчас там вот мучаются или бесятся в своем вот, этом вот таком проявлении, у них тоже все будет хорошо, и тебя вылечат, и их тоже вылечат. Всех вылечат, как говорится, все будет хорошо. Перейдем к валюте, потому что очень людей это волнует. Рубль валюте? немножечко упал, доллар впервые, за, по-моему, с июля перешел отметку 75. Наконец-то. Что вы думаете, что будет дальше и почему так произошло? Я кайфую, когда рубль чуть-чуть обесценивается. Не сильно, но чуть-чуть. Поэтому оптимально, когда доллар-рубль 75-80. Поясните. Да. Ну, дело в том, что вот российская экономика очень сильно зависит от того, как наша страна смогла продать товары на внешний рынок. Поэтому, когда доллар стоит 75-80 рублей, российский производитель автоматически, ну который поставляет продукты на международные рынки, у него выручка растет. 10 процентов. Это очень сильно влияет на его прибыльность. Все. Поэтому я вообще сторонник того, чтобы Россия всегда вела достаточно ну, осторожный подход к укреплению рубля. Укрепление рубля, вообще говоря, не, не дает возможности системно развиваться российскому экспорту. Ну, я имею в виду не сырьевому, прежде всего, не сырьевому или не энергетическому. Вот. а ключ к процветанию России лежит точно не через сырьевые или энергетические сверхдержавности. Если бы курс доллара был бы сейчас вот 65 или 60, не дай бог, ты знаешь, очень многие бы производства в России, которые сейчас поставляют свой продукт за рубеж, они бы закрылись. Вот такая вот история странная. Для тех, кто экспортирует, понятно, а для обывателя 7580 для обычного рядового россиянина это норм или все-таки было бы лучше, если бы рубль был крепче? Кого очень сильно влияет соотношение рубль-доллара, рубль-евро и так далее? Это экономики, которые производят очень мало и очень сильно зависит от импорта. Ну тогда понятно, если ты сильно зависишь от импорта, ну вот эти вот курсовые колебания постоянно тебя вымораживают, вот и все. Поэтому России вот за времена этих санкций, которые там, начались с 2014 -го года, удалось очень сильно нарастить портфель там, внутреннего производства, продуктов питания, каких-то там, каких там в каком-то, но не так сильно, как хотелось бы. Мне бы хотелось там, раз в 10 больше. Дело в том, что пока рак на горе не свистнет, русский человек ничего делать не будет. Ну, собственно, это любой человек ничего делать не будет, а русский тем более. Он не просто один раз свистнет, он, когда уже он кричит, только тогда русский человек что-то делает. А все-таки можете назвать сферы, которые касаются потребителей, где стоит ждать прямо серьезного роста цен? Да везде. <связь> <связь> я, я так скажу. Сейчас дело в том, что я вот сейчас скажу самый главный фактор, который произошел за вот эти два последних года. Первое. Мир вступил в волну нового, ну, так называемого, суперцикла. Суперцикл ну, — это, грубо говоря, тогда, ну, когда происходит реэволюация, то есть переоценка всего. Металлы, строительные материалы, там, зерно, пшеница, то есть все подорожает в два и более раз. А когда все подорожает в два и более раз, жизнь в целом подорожает в два и более раз. Точка. Если, например, твои доходы вообще не росли последние два года, вот ноль роста, то тебе следует приготовиться к тому, что твои доходы должны скачкообразно вырасти на 50 процентов минимум вот, ну, вот завтра, ну, в течение полгода, на 50 процентов. Кстати, напишите мне в комментарии, если вы ну, вот, имели расходы 2-3 года назад в каком-то там, вы считали их, например, в месяц вы тратите там, на еду, на, на столько-то, да, на еду и на одежду, а сколько вы сейчас тратите на еду и на одежду? И посмотрите, какой у вас индекс, напишите мне, мне очень интересно знаете, у моих подписчиков какой индекс. Короче, ребят, булки не расслабляя, Кто расслабил булки, тот, сами понимаете, того поимели. А есть ли надежда, что большинства или хотя бы у значимой части россиян в два и более раза вырастет зарплата или большая часть из нас в два и более раза обнищает? <звы> Я же договаривался сегодня не расстраиваться ты меня толкаешь на это. Надежд нет. Ну, надежда это на самом деле плохая оценка текущей ситуации. Главное надеяться и верить. полно. То есть настроено на благоприятное будущее это настрой. Да? А дальше есть анализ, оценка. И дальше статистика, что делают сейчас люди, большинство людей, они продолжают сидеть там где их эксплуатируют за копейки. Они не меняют рабочие места, они продолжают искать доказательства, что вот эта скудная жизнь — это норма жизни, и так стоит жить. Да, это статистика, поэтому откуда у них что изменится? Да хоть какие у них там надежды будут, они никогда не сбудутся. Дело в том, что вот это большинство, которое на самом деле консервирует да, вот это свое свою самонесправедливость. Вот, ну, оно находится в самой несправедливости и считает, что это вот нормально. В принципе, это и есть основа бедности нашего общества. Наше общество воспроизводит бедность автоматически. Вот это самая главная бедность России. От Советского Союза досталось наследство нам такое вот отношение. Ну, нежели богато, ну и не хрен, так сказать, париться. Я так сижу, нежели богато, какого хрена, давайте начнем жить богато, у нас действительно самая ну, навороченная страна с точки зрения возможностей. Ничего нет, ничего не косни, можно делать, добавлять, что ничего нет, мы как сжатая пружина, мы как будто бы готовимся к какому-то решительному скачку, да? но, в конце концов, иногда я смотрю на Китай, на цивилизацию Китая, который тысяч лет, а, там, не знаю, 200 лет назад какие-то колонисты приехали в Китай и на наркотики там посадили, и 200 лет в Китае было просто ну, как будто бы вот без воли, без и так далее. А как сейчас Китай расправляет крылья? Поэтому все это вдохновляет мне ну, такую уверенность в том, что Россия воспрянет ото сна. Вопрос. Это секретный соус, это секретный, это секретный, это секретный соус.